Возможно, кто-то хотел не столько быть любимым, сколько быть понятым. Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое. Самый эффективный способ уничтожить людей – это отрицать и уничтожать их собственное понимание своей истории. Чтобы увидеть то, что находится перед носом, нужна постоянная борьба. Свобода слова – это мое право говорить то, что вы не хотите слышать. Прошлое было стерто, стирание было забыто, ложь стала правдой. Нет более быстрого пути к искажению мысли, чем через искажение языка.